Второй выпуск нашего влога. Хочу сразу сказать большое спасибо всем тем, кто оставил фидбэк первому. Первый выпуск это был про отдых, про нашу команду, то, что мы уже умеем делать, мы умеем работать и умеем отдыхать. А вот последующие выпуски будут про то, как я решил построить компанию по отделке помещений по строительству в москве я буду рассказывать что происходит с нами во что мы трансформируемся во что мы перерастаем идеологию какую-то естественно все это будет помешано с наших объектов и всевозможной информации на строительную тему Естественно, мы будем показывать не только позитив, но, возможно, и будут какие-то негативные моменты, хотя пока все складывается очень даже позитивно. Что еще хочется сказать, что я думаю, что если бы 5 лет назад я за это взялся, то сейчас было бы вообще все совершенно по-другому в моей жизни. Я очень завидую тем ребятам, которые сейчас только начинают, потому что у них есть огромная база знаний, много очень видео фото материала инстаграм, ютуб, огромное количество примеров, обучающих курсов и прочее того. А вот тогда этого не было, у тебя не было такого мышления. Я надеюсь, что мой влог поможет многим людям понять, что они делают не так, потому что я многое в своей жизни сделал не так и шел через боль, через всякие сложности. На самом деле все гораздо проще, чем... Мы думаем. Сразу хочу предупредить, что сейчас у нас некий временной континуум идет, и э, мы показывать будем то, что мы снимали летом. Но со временем мы догоним очень быстро и будем такой реалтайм снимать. Поэтому наливайте себе чай и поехали. Второй влог. В этом 11 айфон в бетоне, Пойдем мы. Больше всего, знаете, что меня бесит? Платишь наличкой, ты зависим. Они приезжают, ты зависим от этих людей. Ай, по мы этому. Первый раз в жизни я вижу такую упаковку. Короче, скажу я вам так. Люблю я вот эти все бетонные дела. Не знаю, откуда у меня такая любовь к бетонной арматуре. Может, потому что это что-то фундаментальное. 20 противная клетка 20 на 20. И по факту, ходить вымерять с рулетки, это очень жестко. Привязываем три, получается, холста за три раза, а потом просто, как в кроссфите, знаете, вот одна и одна ровненькая, примерно 20 сантиметров. Которая, потолок нельзя дырявить, потому что он уже на наполовину. Подписи. Это видеоблог? Да. Старый, это еще не значит, что мудрый. Не путайте седину с мудростью. Я грязная жопа, большие грязные деньги, грязные штаны чистые деньги. Почему эти петуши не пишут нормально? Вот кто это? Где лучшие девчонки? У нас в клубе. Где лучшие мальчишки? Не <свист> знаю, не, <свист> не знаю. Бля. Это видоборг. Ха-ха-ха. <свист> Широчный <свист> мальчик. Сам не понял, что это? <свист> Клад где, то Завит? Что? Типа что машина такая? Типа что только она тяжелая, большая, просто тупо толкаешь на епу. политика партии это то, когда люди, которые работают вместе, они должны друг другу помогать, независимо там, от денег, чего-то еще другого, вот. и когда ты что-то даешь, ты несомненно получаешь обратно, вот, и в такие дни, когда нужно прям поработать хорошо, перед бетоном, как правило, и проявляются те качества, за которые, ну, я ценю людей. 9 утра на объекте вчерашняя сварка закончена наварили тут пацаны ночью есть короче плавающая стяжка а это плавающий маяк Стех, а как прошла ночная сварка ночная сварка прошла отлично. отлично здесь две непривязанных и это косяк короче у никита третий рабочий да. день да никита да. никакого доверия к этому Какие у вас взаимоотношения? Он тебе денег не должен, Саня? А? Он тебе денег не должен? Нет. Нет. От души, друзья. Радио лично отправляю. Короче, вот курьеру. Так что... Сейчас идти в конкурсах? Сейчас идти в конкурсах. Подпишись на канал. Тоже выиграешь радио. Что за феймер? Стульчик. Вот так делаешь и садишься. Это детский? Ну, нет, это для взрослых. Четыре ставишь под каждую точку. Фу. Так, огромное, огромное количество вопросов от людей, всевозможных. То есть я стараюсь отвечать в Инстаграме, но не всем. Вот. И очень много вопросов именно о том, как у нас построена система, как делятся деньги и так далее. Так вот, хочу рассказать следующее, что примерно около 2-3 месяцев назад я на самом деле разросся э, сильно. И, не, разросся это я давно, но все равно очень много закрывал на себя. То есть, как это, то есть э, из 15 лет, которые я занимаюсь, скажем так, стройкой и ремонтом, примерно... 8 лет назад я закрыл все свои базовые потребности, то есть все, что касается жилья, все, что касается машины, там, не знаю, еды, одежды, инструмента и так далее. И, соответственно, было следующее. Потом очень долгое время ты живешь в такой когда у тебя все хорошо то есть ты грубо говоря заработал полмиллиона в месяц 250 отдал всем людям которые с тобой работают 250 взял себе и ты не то чтобы не учишь людей ты учишь на самом деле но именно менеджменту именно общению с клиентом общению с дизайнерами и так далее то есть все вот эти системы алгоритмы они не прописаны вообще и получается так что все закрыто на тебе и как только в случае того ты заболел или что-то случилось все у тебя доход падает сильно, ну не просто сильно, а вообще абсолютно полностью. И сейчас наслало то время, когда я решил все-таки построить компанию. Мы об этом будем еще рассказывать в своих выпусках. Вот, То есть у меня сейчас довольно-таки большое количество ребят работает, здравых. И я расскажу, как мы решили это делать. Потому что самая большая проблема – это человеческий фактор. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Поскольку кто давно на меня подписан, можете сделать следующее. Это будет очень полезным моему каналу просто отпишитесь прямо сейчас и подпишитесь заново ну и естественно естественно пожалуйста задавайте вопросы задавайте вопросы потому что будет рубрика ответы вопросы прямо во влоге это будет частая рубрика я думаю у нас поэтому всем спасибо кто с нами можем продолжать смотреть наше видео так еще один лайфхак вот вязальная проволока 1 и 2 это лучшая проволока для того чтобы вязать арматуру нам нужно ее порезать на кусочки, как это сделать? Мы делаем вот такие стажечки. Это Макс наш оператор, ой, это монтажер. Смотри, это простейшая история. Раз, и где-то примерно через вот столько mm -hmm. нужно навязать еще один. Что, три равнозначные кусочка, и ты берешь. Если глаз мало, то пилить надо, короче, в очках. Нет. Либо. Ну только трус пилит в очках. Нет. И только трус не возвращает. Да видео вот. В данный момент мы находимся на Петровском рынке. Что хочу сказать вообще про московские рынки? На московских рынках можно купить все. Ты заходишь на московский рынок, ты можешь купить практически все. Все, что нельзя купить, они тебе достанут. То есть, причем одна из таких фишек, ты подходишь практически к любому павильону и тебе говорят, брат, а что тебе надо? И ты, ну, ты говоришь, слушай, ну, ты, ты типа дерево продаешь, он тебе продаст котел водяной. То есть вот они все можно купить в одном месте. Есть, все друг друга знают, прям просто жесть. Вот сейчас мы приедем в одно место, это, не сочтите за рекламу, мы с этими ребятами работаем, это G30. Сейчас я покажу вам, и вы поймете, что можно купить по сантехнике в обычном магазинчике на рынке. Просто какой там ассортимент. Пойдемте посмотрим. Зацените просто, что здесь есть. Москва. Чего угодно есть. Дамир, расскажи, что у тебя есть, расскажешь мне на камеру. все расскажешь. Иди, <смех> Короче, <смех> я с ними познакомился случайно. Два, да, два я... года назад, два года назад я пришел сюда и купил конвектор. Случайно. Ага. Не, я зашел, я просто искал конвектор. Где конвекторы? Я в жизни не думал, что здесь можно купить. Ради прикола зашел. Реально, ради прикола купили на миллион рублей конвекторов, да? Да, с девчонкой заходили тогда, я помню. Да. Ну, что могу сказать? Приходите и скажите, что от другима <смех> сделаем офигительную скидку сделаем все максимально хорошо и 32 да. петровский E30. рынок не смотрите на то что здесь рынок здесь все у нас максимально все быстро четко все сделаем постараемся сделать клиентам приятно Они пол полкоробки мне продали, только то, что мне нужно и все, Давай заварит дом наш. Чего ты не знал, как я за это заплатил, а? Я не пойму, кто скажет реклама, реклама, это видео-влог. Второй выпуск нашего влога и, судя по всему, все подумают, что мы занимаемся исключительно бетоном, но пускай так и будет, так это второй выпуск, поехали быть блогером короче в этом самом инстаграмным блогером в этом одиннадцатый iPhone в бетоне пойдем мы это еще повезло что мы заметили это должно быть все нормально если не будет работать ну такова цена тело водичка застегивайте карманы пацаны когда работаете с виброрейкой это еще хорошо что заметил Он так бык и все можно было и не заметить самое главное это штуки отмель. 아우! 이거 뜨르르르르르! Короче, сейчас еще раз пройдем. Она сейчас выйдет еще, она сейчас еще поднимется. За пару лопат кинуть сюда. Нормально, я устал. Нам подкинуть там Отлетает, Отлетают. Очень. Все, пару лопаток докидаем, что-то там немного. 24. Что 24? Сейчас 2, 2. куба. Мы залили уже. Ай, по-пому этому. Будут проблемы? Решать. Рома, это видео был. Главное не отставать в этом деле. Не вы, пошли, красиво, б***ь. Саня, улыбайся, б***. камеры снимают. Шесть штук камер, братан. Так это вычистили, б***ь. Боковые? Да. Нет, потом вообще, вообще там никто ничего Ладно, не делает. Ладно, ничего, сами накладки, ничего страшного, мы быстрее время теряем у нас питомцы. Теперь нужно ее, короче, это самую. Я могу на нее встать. Вставь. Я бы набрал как раз для этого. Вставь, я знал, вставай, что вам надо. Проверь, вставь, и проверь, надо. и боковыми две, две сбоку надо приварить, вставь, такие клины. 60 на 60 на 40, вот эти вот. Уголовь, сбоку приварить и все. Нет, один, я говорю, берем отдельный вагончик, сажаем туда да, вот этот и жерточки. Да, да, и да. платно пускаем мода. Ну, ты это просто не понимаешь, они, в смысле, там нужно 25 секунд, чтобы, короче, три раза купить. Я пойду говорю, целый вагончик надо. Причем сразу, то есть, аттракцион должен быть для всех сразу. Да, так да. у него, понимаешь, у одного было. Бы Самое интересное у нас в инстаграме, подписывайтесь на инстаграм, у нас это очень интерактивно, у нас работает целая команда, вот ссылка, а больше всего, знаете, что меня бесит, это то, когда она на бетоне, у меня по-другому слов нет, будут клясться, кричать, что там, мамой клянусь, на все бетонные заводы обманывают на бетоне. Я голос себе сорвал, клянусь, короче, ни один раз, я принимал десятки раз бетон, ни один раз правильно не привезли. <плес> Блин, в натуре всех, кто <плес> занимается бетоном, кто <плес> привозит. Это вот, у меня нормальных, короче, слов нет. Просто <плес> люди, которые постоянно, <плес> причем жестко, и причем ты им не докажешь. То есть он будет, клянусь, прыгать, и, типа проверять, что хочешь делать, останавливать. Получается так, что ты зависим. Оплатил по а ты зависим платишь наличкой ты зависим они приезжают ты зависим от этих людей и это ну вообще неправильно это ну это бизнес который строит кармически плохие люди они реально каждый раз вот, все соки выжимают вот, кто занимается бетоном тот знает короче кто такие те люди которые привозят бетон и продают бетон это пи*** просто проблемы? Решать. Если бы вот эту штуку мы не сделали, вообще не представляю, что было. Это называется финиш. Обратно, обратное всасывание. же он идет? Чик. Что это такое вообще это, короче мебель разгружаем типа вот это вся или еще вот переписывал первый раз в жизни я вижу такую упаковку за проектирование тому как складывают коробки делают здесь заплачено вот посмотрите как они плотненько стоят друг другу покажи Тут еще надо подумать, как их разобрать. Ну, да. Коричневая такая. Да, коричневая красивая.